Всем привет, с вами Вадим, мы продолжаем выживать в Space Engineers. В этом сезоне я не пользуюсь буровиками и не добываю руду. Итак, в прошлой серии я пригнал э, трофейный корабль, который я захватил. И сейчас у меня стоит несколько задач. Первое, построить хранилище, в которое я смогу складывать ресурсы. Потому что этот маленький контейнер, он у меня уже забит. Второе, я скорее всего начну производство всех компонентов, которые мне будут не хватать. Также разборку компонентов на детали. У меня с этим станут... начнутся проблемы с энергией и нужно что-то решить. Он, кстати видно, что одна солнечная панелька у меня повреждена. Нужно решить эту проблему, и я здесь, наверное, поставлю водородный генератор. Водород у меня есть, здесь полный баллон практически, там полный бак. И я думаю, что этого мне должно будет хватить. И также последняя задача, которую я хочу решить, это... Реш... У меня все же отсутствует на базе какой-либо медосек. Если бы я умер в космосе, э, я бы не вернулся. Так. Давайте тогда поставим комплект для выживания. Ставить, скорее всего, буду здесь. Он здесь мешать не станет. Вот так. Один мотор нужно произвести. Так, один мотор. Это дело есть. А ну. Комплект для выживания готов. Самое главное, что я здесь могу и кислород пополнить, и водород, потому что он подключен к конвейерной сети. Так, если не ошибаюсь, у меня на турельку закончились патроны. Да, патронов у меня нету. Это очень плохо. По-моему, где-то патроны у меня были здесь, на этом корабле. Здесь я же срезал несколько турелей. Угу. Три ящика. Вот еще девять. Но к ним... Как-то нужно будет еще добраться. Итак, сейчас я, наверное, начну строительство большого контейнера. Я не буду делать временное хранилища, потому что времени на это тратить я не хочу. Я вот что думаю. Скажем, к примеру, в эту сторону сделать траншею. Тут у нас раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тут у нас 10 блоков ну сюда к примеру я 15 блоков отступлю подключусь вот к этой трубе и выведем уже конверную сеть в эту сторону и подключу к нему уже большой контейнер давайте посмотрим что у нас там происходит Здесь у меня обычная христовина стоит. Я тогда ее срезаю, ставлю сюда коннектор, точнее конвейер. Э, вот это мне уже не нужно. Вот э, конвейерная труба. Это получается еще нужны блоки, точнее не блоки, а компоненты. Так, малая трубка, 4 штуки еще нужно. Так, это дело есть. Теперь мне нужно отсчитать 10 труб. Ну вот обычная конвейерная труба, раз, два. Давайте уже, когда я их проведу, я к вам вернусь. Так, труба проведена. Потом, когда я ее уже проварю, сверху я хочу поставить большой контейнер. Так, что у нас нужно для этой трубы? Так, внутренняя пластина, строительные компоненты. Это у меня все должно быть в избытке. Так, хм. комплект для выживания теперь мешает. Э, скорее всего, мне нужно будет довольно много труб, э, точнее моторов. Давайте я их закажу. Хм. Так, железных слитков не хватает. Под разбор, пустим, стальные пластины. Так, теперь, что у нас тут есть? Нужно найти контейнеры, Но я их уже не найду, потому что э, в целом даже не помню, где они были. Корабль уже повернут неправильно. И здесь у меня есть вот патроны. Так, это пулеметы гатлинга. Так, моторы у меня еще есть. Это довольно таки хорошо. Патроны я поставлю в турельку. Ну, она сама засосет в целом. 9, 6, 3. Все, исчезло. По поводу вот, вот этой конструкции я вот подумал что скажем поставлю я сюда соединитель приварю я соединитель к какой-то стороне из батарей приконнекчусь возможно даже к какому-то кораблю просто в нос поставлю лапу приклею состыкуюсь с этой батареей Лечу соединю главное, чтобы эта батарея своей частью прикасалась какой-то какому-то из этих блоков, потом я просто срежу все эти соединители, ну и вокруг потом можно будет поставить уже свои аккумуляторы, приварить здесь, я думаю проблем никаких не будет что у нас по производству Так мне кажется, что у меня еще никель заканчивается. Сколько у меня никеля? Вот 17 единиц, железа хватает. 7 единиц. 2. Хм. Смотрите, никеля уже нету. Ну тогда я решетки не буду разбирать. У меня деньги есть. Давайте купим еще какого-то никеля. Какое-то количество. Так, может быть здесь еще что-нибудь появилось. Ручной бур неинтересно. Так, золото можно купить. Так, никелевый слиток. Я думаю, что... 2000 можно купить Блин 834 тысячи Довольно дорого Я думаю 2000 мне пока хватит Потом посмотрим Может быть я Либо контракты буду какие-то проходить Либо еще торговать начну денежку заработать в целом проблем не составить никаких так пошли моторы ну тогда я за кадром сейчас произведу все нужные компоненты и поставлю ну, проварю все трубы труба у меня уже полностью проварена, теперь давайте поставим э, большой контейнер сюда а для него внутренняя пластинка нужна. Вот, была у меня. Так, контейнер здесь. Теперь, для того, чтобы решить проблему с электричеством, я, пожалуй, с этой стороны к каргоконтейнеру контейнеру поставлю водородный генератор это мне пока что не нужно водородный генератор так вот реактор стальная пластина есть итак э, скажем две маленькие проблемки у меня решены теперь мне нужно создать место для разгрузки моего билдера для этого я так, все пластины остальные сбросил. Так, еще внутренние пластины понадобятся. Получается я закреплю сейчас вот это дело все, чтобы не упало при разборке. Теперь, здесь посередине нужно прорезать отверстие и поставить сюда конвейерные трубы. Поставлю я их квадратные. Так, раз, два. Конвейерная труба. Пожалуй, здесь поставим сам конвейер. Здесь уже поставим конвейерную трубу и, скорее всего, я вот эту турельку перенесу сюда. Я думаю, что еще можно будет сделать бункеры специально для кислородных баллонов, потому что в комментариях писали и были правы, что если будет какая-то атака на мою базу, то мои кислородные баллоны могут спокойно себе пострадать. Ну, пока что будет так. Это у меня есть. Это за кадром все проварим. Теперь вот это все нужно будет вынести сюда. Я на эту сторону, пожалуй, поставлю. Так. Вот так. Здесь поставим конвейер. И давайте поставим уже сам Коннектор Вот сюда и Здесь я смогу поставить Еще один ряд Солнечных панелей Спокойно И смогу себе спокойно Приконнектиться Так, вот еще можно Здесь застроить Видите, как Турелька хорошо лупит по своим блокам. Так, нужно еще заняться вот этим ремонтом. Закажу сразу все компоненты для солнечной панельки. Так, все должно производиться. Это у меня есть, это у меня есть. Хорошо. Ну пускай себе все производится также я за кадром все сварю и уже наверное приступим к разбору вот этого корабля я уже все проварил теперь я хочу попробовать сделать следующее я срезал вот аккумуляторы взломал их проварю я их немножко попозже теперь я на билдер поставил вот такую конструкцию с лапой для захвата этого блока. Лишнее уберем. Теперь мне нужен соединитель. Так, соединитель. Что у нас к нему есть? Мне нужны их два штуки. Большой стальной трубы не хватает, но это не проблема. Вот у нас есть кислородные баллоны. Трубы здесь можно достать. В любом случае эти, труб... эти баллоны потом придется срезать. Так, проваривать их полностью я не стану. Так, убираем вот это. Так, Новый соединитель. Большая стальная труба. Теперь соединитель поставим где-то тут ну, давайте вот здесь тоже его до конца проваривать не стану потому что это не нужно все равно я их буду срезать И лишнее оставляем так Теперь. Ну, вот в батарее здесь есть мостик, который я еще не убрал. Вот не помню, на той, на той батарее убирал ли я его. Нет, тоже не убирал. Так, замечательно. Теперь давайте будем пробовать ставить аккумулятор туда заводимся отключаемся наверное я сразу же отключу автозацеп так использовать для парковки вот так Корабль вроде бы ровно стоит. Так. Теперь нужно срезать этот баллон. Он мне уже здесь не нужен. Сбросим сразу все в систему. Не хочу билдер захламлять то еще не поднимет он эту всю конструкцию. Ну, давайте теперь потихоньку будем э, лететь в бункер и пробовать его соединить. Нет, назад. даже как-то вот так все у нас все соединено можно улетать кстати и, ну, смотрите, я даже пол не попортил вот это я все заберу с собой один соединитель я переставлю и здесь рядышком, чтобы можно было соединить аккумулятор следующий так вот тут у нас будет следующий аккумулятор вот теперь смотрите он уже соединен к базе можно теперь спокойно себе включать водородный генератор себе работает э, кстати это первый водородный генератор который я использую себя ну, в игре я его впервые построил так что даже такая вещь пойдет так теперь давайте второй аккумулятор сюда поставим А на вот этот баллон, я думаю, поставить... Ну-ну-ну, давай, тормози. Оп. А на этот баллон, я думаю, поставить ротор, и уже через ротор ставить баллон. Так, аккумулятор даже... Подключусь к нему с этой стороны. так с этой стороны приварим к нему соединитель и вот э, кислородный бак можно себе спокойно пилить да, это довольно долго происходит. Все. Теперь давайте поставим его на свое место. Можно было бы еще побольше ускорителей сюда поставить вместо этих мелких ускорителей поставить большие было бы намного проще так немножко даже вот так прокрутить Давайте попробуем вот опустить и немножко затолкнуть. Да, смотрите, тоже все стало идеально. Ну вот эти соединители я наверное тут оставлю, потом я их буду себе спокойно переключать. И за кадром я начну потихоньку срезать всю эту, э, весь тот корабль, который я пригнал сюда. Кстати, кроме всего этого, стоило бы еще сделать кораблик чисто, чисто для того, чтобы все эти аккумуляторы подключать, а то постоянно резать не особо интересно. И теперь можно спокойно начинать пилить вот этот корабль я отсюда срежу все, кроме водородного ускорителя и надеюсь, что этих ресурсов у меня хватит довольно-таки надолго ну вот, корабль я разобрал остался только один водородный бак теперь давайте посмотрим, что я за ресурсы получил я их все сбросил в один большой контейнер давайте на него посмотрим как видим у меня довольно много остальных пластин вот солнечные ячейки которые я смогу поставить еще добыл, дополнительные панели и по идее этого железа который у меня есть мне хватит чтобы достроить еще одну комнатку и я вот это все проварю как мы Помним, у меня здесь стены в основном состоят из вот этих вот SCI, FI, Interior Wall, Interior стены. И они жрут намного меньше железа, чем обычные блоки легкой брони. Это я уже проверял. И... Давайте наметим следующие вещи, которые я хочу здесь сделать. Так, мне внутренняя пластина нужна. Также я все буду делать из этих стальных, из интерьер стен. Так, цилиндрическая колонна. Вот. Итак, пол, значит, я продлю до солнечных панелей. Здесь я сделаю полноценную стену. Так, какая она там будет внутри? Нет, не такая. Так, внутри она пускай будет... Так, с одной полосочкой белой. Это мы поднимаем до потолка. Потолок у меня, скорее всего, будет из э, блока в легкой брони. Так. По сути, вот э, контейнер у меня раз, два, три, и на четвертом раз, два. 3 И на четвертом тут у меня будет стена Эта комнатка у меня будет квадратной Вот так Естественно Поднимаем мы Потолок В принципе здесь Не важно какие блоки будут Внутри вида не будет Дверь я потом проделаю там, где мне нужно будет я их дверь пока рассчитывать не стану. Так если у меня здесь на два блока станет солнечная панелька, ну еще два блока, еще солнечную панельку можно будет поставить, это хорошо. Так, теперь получается здесь нужно поставить Так, это три И на четвертом будет Стена Поднимем ее вот так Кстати, вон еще какой-то корабль летит Можно было бы его попробовать захватить Я думаю, что Может быть Стоило бы все это Сейчас и провернуть Ладно, тогда давайте я уже доделаю пол со стенами. Так, это все хотя бы наметить, чтобы я знал, в какую сторону двигаться. У меня, надеюсь, здесь в турелях Гатлинга остались патроны. Да, патроны есть. Еще много всего есть. Ну давайте попробуем Добраться к тому кораблю Так отцепиться нужно И надеюсь он теперь никуда не денется 8 километров к нему Давайте встретимся уже Возле этого корабля Я направил свой корабль Курсом перехвата Давайте посмотрим на это чудо мне самое главное сейчас облететь его с носа, потому что, насколько я помню, у этого корабля на носу только одна турелька. Давайте затормозим полностью, чтобы нас не начали турели по нам работать. Это поздновато. вот так. Я думаю, что теперь этот корабль исчезнуть не должен. И я только что заметил, что я остался без кислорода. Это плохо. Забыл я про кислород. Но в этом корабле должен, должны быть кислородные баллоны в любом случае. Но главное, что у меня сейчас хватает патронов ближе, чем на 800 метров подлетать к этому кораблю смысла нету потому что он начнет открывать по мне огонь так, самое главное выровняться по курсу 9, 10 тихоньку приблизимся, надеюсь когда его начну обстреливать он не начнет включать так ускорение ну кораблик то в целом тот что я думаю ну как то он выглядит неправильно Может быть, просто вверх ногами. Так, 800. Так, немножко удаляемся. Так, теперь переключаемся на пулеметы. И давайте попробуем расстрелять ему антенну. Ну, по антенне я точно попал. А где у него тут турелька? Вот она хм, я уже по нему не попадаю скорее всего Немножко будем приближаться 800 метров Так, мне бы по турели попасть было бы совсем неплохо это интерьерная турелька на нем по всей видимости стоит она стреляет на расстоянии в 600 метров э, получается я уже так почему мы лагаем Так, турелька горит. Отлично, давайте подойдем немножко поближе. И я хочу сразу же взять э, ему присоединить, э, ну, короче, с помощью Ctrl-Z, сравнять. Так, давай дальше. Вот, гасители я включил По сути, гасители у нас равны Так, попробуйте теперь приконнектиться к нему Так, скорость мы набираем Это уже не совсем хорошо Давайте посмотрим, смогу ли я приконнектиться к нему По идее, смогу Почему нет? где там лапа. А, и испугался турельки. Я же ее поломал. Так, я состыковался. Отключаем. Отключаем все. Вот, по идее, я захватил корабль. Где-то здесь внизу у нас э, транспортный коридор. Давайте возьмем какой-то пистолет. Э, патронов хватает. Так, ну, в целом, дорогие друзья, я внутри корабля. На этом я с вами буду прощаться.